Мюнхенский суд сообщил, что чеченский блогер, с которым пропала связь со 2 декабря, Тумсу Абдурахманов, жив. Суд в Мюнхене сообщил, что проживающий в Швеции чеченский блогер Тумсу Абдурахманов, который по слухам был убит на прошлой неделе, жив и скоро выступит в качестве свидетеля в деле о покушении на его брата, сообщает шведское радио. Ссылаясь на представителя суда Ларана Лафлера, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Тумсу Абдурахманов был убит. Об этом сообщали соратники оппозиционного блогера. «Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив», – заявил Лафлер. При этом он отказался комментировать свой источник. На вопрос журналиста о достоверности информации представитель суда заверил, что причин сомневаться в ней нет. В настоящее время в Мюнхенском суде рассматривается дело в отношении человека, который, как утверждается, планировал убийство брата Тумсу Абдурахманова, также находящегося в эмиграции, но в Германии.